Доброго времени суток! Вы с любовью из моего домика в деревне. Вот посмотрите, как у нас подсыпала теплицу. Достаточно хорошо. А сейчас моя задача туда проникнуть. То есть у меня у меня прикопанная там хризантема мультифлора. Пора ее уже вынимать. Пора, пора, пора. Вот посмотрите, как запорошила. И вот придется сейчас чуть ли не пластунские или может так на лыжах проникать туда, откапывать, потому что я хочу все-таки ее, чтобы она мне дала побеги, отчеренковать ее. В общем, пустые маточники у меня сейчас там находятся. Я как-то у меня было видео, я показывала, как я их ставила на хранение. Я их поставила на хранение сначала в подвал, но было так тепло, они стали расти, я их подрезала опять и все-таки унесла и прикопала в теплице. Так что вот сейчас моя задача проникнуть туда, через такие сугробы, забрать ее в дом. Поставить на свет. Ждем солнышко. А я поползу в теплицу за маточниками хризантему мультифлора. Хризантему я из теплицы, она у меня была прикопана. И что же, и что сейчас мы видим, как... Мультифлора хризантема выглядит. У меня вот тут 7 сортов. 7 сортов. Все они у меня промаркированы вот такими стикерами. В зависимости от сорта они выглядят по-разному. Я когда-то показывала, что я их в подвале хранила. Но потом в подвале стало очень тепло. Была такая теплая осень. И я перенесла их в теплицу, прикопала и вот дня два назад я их откопала, почки пробудились, здесь тоже все живое, но пробудит, про... вот пробуждается, видите как все зеленеет, как только я поставила на солнечное открытое местечко, и вот здесь вот тоже почки просыпаются, и здесь уже зеленеет. Вот посмотрите, как хорошо выглядит мультифлора, хризантема у меня на сегодняшний день. Моя задача такова, что как только подрастут мои растюжки, это у меня маточники, то я их буду черенковать и размножать, размножать свои сорта хризанте. Вот они все не поднимутся, ведь сейчас стояли, то что они и в холоде, собственно говоря, стояли. Сохранились хорошо в теплице. Вот я отмечу, что хотел сказать. Вот видите, как. Все почки пробуждаются. Мы будем ждать, что это у меня рябинка, четвертый номер. Что тоже проснется потому что корни очень хорошие. Как только я пересадила в эти емкости, я полила мочевиной. Мочевиной, чтобы сдвинуть растение в рост. Будем ждать хороших результатов. Так что если у вас на сегодняшний день где-то прикопана закопано хризантема мультифлора, чтобы её размножить, брать от нее такие хорошие здоровые черенки уже сейчас ее выставлять видите мы уже видим что пробуждается пробуждается хризантема она очень неприхотлива и черенкование неприхотливо время пришло вынимать наши маточники на свет и ждать поросли зеленые красивой и брать от них черенки